Здравия, друзья! С вами на связи Филипп и Денис. Филипп, созвонились с Филиппом. Филипп, получается, хочет сделать, ну, оставить отзыв да, о приобретении и получении мегаваттов. Здравия, Филипп! Привет, Денис! Всем привет! Все нормально? Меня да, хорошо, слышно. В общем, я из Сибирского региона, город Ангарск, обрел, кстати, приобрел я за призм себе 1138 мегаватт контрактов. Все это мы с Денисом оформили. Если хотите, можете даже посмотреть их подтверждение. Я снимал специально на моем канале в YouTube объем треугольник. Угу. Ну и в общем, что еще хотел добавить. Я успел в цену 5 рублей за мегаватт. То есть я до до 15 марта приобрел контракты и в общем есть у меня еще друг, которому я об этом сообщил, но я думаю он сам потом скажет значит, за себя, все. Ага. Ну, благодарю за отзыв, а, хочу сказать, что сообщай всем, да, то есть, ну и все, кто будет смотреть это видео, сообщайте всем друзьям, знакомым, чтобы обращались за получением подарочного мегаватта мегаватт контракта то есть мы дарим всем 1 мегаватт контракт всем новичкам то есть кто еще не приобретал мегаватт контракты и далее если человек еще записывает отзыв о получении дополнительно дарим еще 5 мегаватт контрактов то есть делаем вот это вот рассказываю делаем это для того чтобы максимально распылить мегаватт контракты среди населения, среди обычных людей. Также вот пользуясь случаем, сейчас покажу. У меня экран как раз записывается. У меня ВКонтакте на стене... Сейчас... Вот уже человек пишет, тут мне Денис Васильев по поводу стены с мегаватт контрактом. У меня на стене ВКонтакте размещен пост в котором описана как раз вот эта акция, что мы раздаем 1 мегаватт контракт в одни руки, и у меня интернет не хочет работать, либо я ноутбук устал. В общем, кто берете, делитесь, сохраняете себе этот пост на стену, и он у вас висит в течение месяца месяц он у вас висит и по окончании месяца получаете еще 10 мегаватт контрактов по данной акции себе. То есть каждый человек может получить в совокупности 16 мегаватт контрактов абсолютно безоплатно. Вот, показываю этот пост, внимание, акция. Всем, кто не получал и не покупал мегаватт контракт от компании Source Energy на безоплатное электричество.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 До новых встреч!